У меня пара вопросиков есть. Ну, вообще просто интересно стало. Интересно стало как бы, узнать вообще всю твою историю. На самом деле, ну, вот, не только мне, но вот еще моему другу. Тут он тоже собрался заняться всем этим. Угу. Вот, то есть, как бы, ну, вот, как так. вообще ты, ты к этому пришла? Вообще? С чего начинала? Кстати, да, я все хочу это записать, вот историю. Даже уже говорят, запиши ты уже. Ну, если так вот вкратце рассказать, я тогда из Сочи приехала домой и буквально через несколько дней наткнулась на, на такое, типа, сообщение, что будет мастер-класс бесплатный по Marketplace Lazon. И я уже просто слышала ранее про Marketplace, что ими все занимаются. Это, кстати, был сентябрь 2021 года. Вот. Я пошла на этот семинар, он был бесплатный. И там два наставника рассказывали как раз про свою историю, какие-то рекомендации там давали. И я так думала, о, круто, я хочу попробовать. Вот. Mm -hmm. и у меня просто не было денег на общение, да, там. Так, — Так-так-так, значит, ты начала с какого-то бесплатного мастер-класса в живьё, в живую. — Да-да-да, в живую, да, да, да. Живую, да начала. Вот, и м, я так думаю, ой, я хочу попробовать. Вот, uh -huh. и мне как раз дали денег на обучение. Я заняла. Вот. А потом на первую поставку тоже также заняла денег. А, у меня там стало все так продаваться. На маленьких партиях uh -huh. я всю тему прогнала. Вот у меня все получилось. Но, ну, собственно, так я рекомендую из небольших партий а, выходить понять саму специфику и уже потом по накатанной покупать ну, более ну, большие вот, делать закупки. То есть э, вот, ну, изначально от, ну, на 100 тысяч рублей где-то покупаешь 2-3 товара и из этого 1030 уходит на самовыкупы Ну, потом они возвращаются, uh -huh. соответственно. Вот. Такая вот схема. И можно заработать э, ну, в среднем не меньше 20 процентов, то есть это может быть и больше, но не меньше, как правило, а вот, и, и все, я уже потом стала продавать, запустила производство с партнерами детских товаров, вот, мы стали производить косметическую линию свою, запустили под своим брендом, а потом да, еще все, что... М? Это получается уже, это тоже на, на Озон? Да, тоже на Озон, и еще плюс мы на А, на Баудере слышали да? А мы это кто? кто мы кто? это кто? У тебя какой-то партнер а, есть? Партнер? Да, у меня партнеры есть вот по этому бренду, по детским товарам. Но также я еще плюс одна, тоже подвигаюсь, без партнеров. Вот. Mm -hmm. Есть магазин без партнеров, есть партнеры. Вот. Но самый такой глобальный, это когда вот уже производство свое есть и здесь, можно больше зарабатывать, и уже ну, масштаб у тебя есть. Вот, мы еще будем выходить на детский мир в ритейл, вот, и потом, если все пойдет хорошо, во все вот эти федеральные сети крупных, гипермаркетов туда тоже будем поставлять. Вот, мы еще также шьем из текстиля постельное белье, детские пеленки, ну какие-то там для купания, после купания, чтобы ребенка заворачивать, ковертики для ребенка тоже. Ну то есть у нас категория 0+. плюс. А, uh -huh. Слушай, вот я хотел спросить про первые вообще вот шаги первые месяцы. Вот ты заняла деньги, там ну, не так много, и получается ты заказала, uh -huh. ну ты ты наверное долго искала, долго выбирала товар, да? Ну да, я долго все анализировала, выбирала товары. А каким сервисом выбирала... аналитики ты, ты пользовалась, или ты ничего не пользовался? А, на тот момент я не пользовалась сервисами аналитики. Есть mm -hmm. вот другой метод, которому научили меня еще, когда я обучалась тогда. И вот по этому методу, ну такие виртуальные продажи, вот по ним я стала действовать. Ну это стопроцентный способ, то есть Конечно. это не теории там, что будет продаваться, а это вот прям конкретно у тебя в магазине есть вот такой метод. Можно протестировать почти любой товар э, на предмет будет ли он именно у тебя продаваться. Ну, я воспользовалась этим методом, ну и до сих пор, кстати, пользуюсь, обучаю тоже этому методу. Mm -hmm. Вот и а сервис-аналитики они очень сильно привирают. Я вот смотрю статистику по своим магазинам, вот вранье просто везде. Где-то перебор прям конкретно, где-то наоборот показатели занижены. Вот все вообще неправильно показано. Я, к примеру, тебе расскажу, я одну, партию, одну штуку товара продала в декабре. И я захожу смотрю, что он пишет, что я на 982 тысячи продала, типа, этот товар. Оборот, смотрю. А на самом деле? Одну штучку я там за 500 рублей продала вообще. Я тебе говорю вообще. Но просто это тебе там не на пару рублей, а тут почти на миллион просто ошибочка такая, знаешь, показывает. Поэтому вранье, эти все сервисы. Я тоже с коллегами общаюсь, у них тоже вообще недостоверные данные. Ну, наверное, типа метод твой заключается в типа FBS, короче, оформить и якобы как бы продать, а потом на самом деле не продать. Так что. Да, да, да, это, типа... ну, те тест, просто, ну, в тестовую продажу просто отправляешь товары. А и там, ну, как бы не наказывают за это дело, что, типа, ты раз и отказалась, после того, как тебя купили. Блокируют, да, кабинет, но и чё, на и как? неделю так, в принципе. На а неделю? Не дальше он разблокируется. Ни хрена вообще. Да, но... прикольно, прикольно. Ну, но... типа, таким образом ты, как бы, тестируешь карточку, да, сработала она или нет. Получается, да, да. типа того, mm -hmm. да? Ясненько, да. ясненько. А, ну, а, ну и какую а ты... партию как бы ты вот закупала изначально? Я говорю, по 30 штук купила просто тридцать носков, там тридцать А, то есть ты потреб... сразу в несколько как бы товаров пошла. Сразу, вот сразу на старте. Значит, в самом начале ты решила сразу разбиться на несколько товаров, да, типа там пять штук разных. — Какая стратегия у ну, тебя была? — Нет, по сути, там м, три вида товара было, и по несколько там видов цветов м, всяких, ну, несколько цветов, в общем, и, а, ну да, только цвета, а, ну и размеры, там, чехлов вот, угу. вот. У тебя-то просто какой товар, расскажешь? — Так я пока что только думаю. Вообще говоря, знаешь, какая ситуация, как бы? А, мой друг, близкий очень, а, очень близкий друг, а, как бы с женой на пару взял какой-то курс на Wildberries за 60 тысяч, вот, и как бы по нему сейчас двигаются. Вот у меня уже там как, какой-то сайт поставщика, там что-то, тренд, что-то там, trend.ru, какой-то сайт китайский, ну, на самом деле, русский, вот, ну и потихоньку выбираем, то есть выбираем, куда зайти, что там как. Ну, ну, как выберем, мы будем регистрироваться, потому что, походу, сначала нужно выбрать, а потом уже зарегаться, потому что там, типа, Wildress наказывает что-то, если ты неактивный, может, там, тебя заблокировать. Да, да, да, там ну, гемор такой, что там 30 тысяч, да, регистрация стоит. Если кабинет неактивный, он блокируется, и чтобы его разблокировать, нужно опять 30 заплатить. Вот, вот, вот. Поэтому что-то не хочется так рисковать. Угу. Вот, поэтому сначала мы найдем товарчик. Ну, я не знаю, как бы, может, будем так же, как ты, вот, пытаться его тестировать. Не хочется, конечно, быть забаненным. Это, это на зоне, как бы, так вот действует, работают. Может, на ватбрис так не работает? Ну, там, честно, не знаю, какие там последствия, если ты не поставишь там а, Вроде как там сразу деньгами наказывают, вроде. Ну, я точно не знаю. Мне вот Балберис не очень нравится, потому что у них... Любой промок сразу по деньгам да да, да, да, да, да. там платная приемка тоже сразу всё. А у тебя было такое, что вот ты ну, какой-то товар типа тестировал тестировала и в итоге ну, приняла решение типа не работать с ним. Да, конечно. И что, типа там не было ни одной покупки в какой-то срок определенный. Как? Да, да, там не было покупок. Ну и надо учитывать то, что я выставляла эти товары в тест без продвижения, без неплановых кампаний, просто так. То есть я именно органические продажи ждала. Ну блин, ну, ну оно же могло бы быть вообще внизу, там просто до него не доскроллили. Ну, зато вот этот метод эффективен тем, что если даже без рекламного продвижения да, твой товар покупают, то это очень круто. И, и еще тебе так скажу, что по сути вот не реклама да, качает на зоне, да, а правильно выбрать товар в нишу. То есть нужно прямо очень качественно аналитику проводить. Вот. И уже потом уже принимать решение о покупке. именно на закупе. Угу. Вот. И вот эти вот тестовые товары, они, если правильно выбираешь нишу, то они будут у тебя продаваться без всяких продвижений. Ясненько, ясненько. Ну, окей, окей. Значит, ну вот mm -hmm. типа по 30 штучек, да, поначалу. Да, опять-таки это для Валберис не работает. Mm -hmm. У них, если маленькая партия товара, если там, допустим, мало товара, это раз, да, плохо, а потом, если у тебя вот в кабинете несколько товаров, да, продается, допустим, 10 товаров продается, и если там два из товара, товара каких-либо не продается, то у тебя, в принципе, все карточки летят. То есть нужно прямо вот так выбрать товар, чтобы они все равномерно хотя бы более-менее продавались. Может, по одному пойти, по одной карточке как бы одна за другой, а не сразу как бы три в тест? Ну, я не знаю, кстати, вот по ФБС, ну, правильно ли вот на баллпере так тестировать. Вот, потому что там такое требование, сразу нужно много загружать товара. Прям очень много склады, в Alberis, вот, тогда будет это продаваться. И если там остатки какие-то остаются, допустим, там несколько штучек там остаются, они будут в вечность висеть, потому что объем маленький. Да я вообще думаю, как бы не прибегать к ВБС, сразу Биопойти. пойти. Uh -huh. В чем как бы здесь, ну, сразу мои и и все, что там мелочиться. Вот. но это риск, это риск, как бы, ну, ну сотка, допустим, не знаю, уйдет там, потеряется. Первая сотка там комом, первый блин комом, что в этом страшного? Я вот так uh -huh. считаю. И, нет, если цену сбить, как бы, и продать вообще в ноль, то все равно же купит, мне кажется. Как, какой бы товар ни был. Кстати, да. а, кстати, кстати, а вот ну, ты вот нашла какого-то поставщика там где-нибудь, а, ты делаешь какую-то тестовую закупку, типа там одну штучку купила для себя, чисто посмотреть, что за товар такой? А, ну, я делала тоже, у меня в общем есть список оптовых сайтов российских, где-то 15 или 20 штук разных. Вот. Это проверенные такие сайты, а я... Так делаю, я закупаю, допустим, большую партию товаров и прошу добавить там по одной штучке того-того-того для теста посмотреть вообще качество, что приходит. Вот так, а, а так вот прям отдельно, нет, не заказываю, потому что я же всегда постоянно что-то заказывала. вот поэтому это не сложно заказать. А вы как будете? Вы через full будете или сами? Ну вот, вот, я и говорю, как бы, я хочу сразу на fulfillment. Чем мне париться? как бы. Я, я просто не представляю себя, как бы я еду на какой-то склад, не знаю, даже есть ли в Сиритамаке, например, да, какой-то склад, нет. куда можно сразу отдать. Ну, что, я в пункт выдачи Wildberry, типа могу сдать или нет, интересно? Нет, наверное? Нет. Вот, нет. скорее всего, просто ехать в Уфу хотя бы. Да, вот, то есть, как бы, ну, и что. То есть, там же 36 часов дается. Я вот сегодня читал вообще все документы, то есть офер. Оферту читал, и там 36 часов тебе дается. Там, там еще коэффициент высчитывается. Mm -hmm. Там типа время, за которое ты доставил, минус 36, и типа умножить на 0,25%. Как бы это вот столько берут у тебя, как бы, ну, оно, оно поначалу. Если ты уложился в 36 часов, короче, это будет либо в плюс, тебе просто на отбавка наоборот, вот, а если ты уже в 36 часов не уложился, то уже будешь платить как бы блосики mm -hmm. За просрочку, поэтому надо будет резко брать тачку и ехать буквально в тот же день Ну, либо на следующий день максимум Вот, и загружать mm -hmm. Я же не буду так делать, mm -hmm. но это, мне кажется, неудобно Там наверняка какой-то есть минимальный, наверное, лимит на этот фулфилмент на mm -hmm. По... Ну вот на Валбересе не знаю, есть минимальный, а вот на Озоне нет на зоне минимального нет, да? Хоть 5 штук. Ну, я бы заходил бы в какой-то товар, который стоит на закупе типа, там, 200 рублей. Вот, соответственно, 100 единиц было бы там, 20 тысяч. ну Это такие подъемные бабки. короче, Можно рискнуть этими бабками. Тысячу я уж не стал бы брать сразу там, на 200 косарей. ну там, там было бы не 200, конечно, там было бы где-то 130 на 1 косарей. Но там же цена варьируется от, от объема. Вот, но я бы пошел бы сразу в Эйбио, страшненько, конечно, страшненько все равно, то есть, реально, будет ли продаваться? Что да как? Ну, да, я, я не знаю, я просто в вот, Андрее очень люблю там столько всяких нюансов, вот. А зона много проще, и там нет, то есть там все предсказуемо, там можно до рубля посмотреть, сколько будет реклама забирать, все, все прозраивается такой кабинет. В случае, если они что-то теряют э, по, по видеосборке, ты им присылаешь видеосборку товара, они все возвращают тебе деньгами. Такие... А вот на Валберрисе там просто по миллионам теряют просто поставки, миллионы, и никак какие не, не доказать вообще, что ты отгружал, Но что доверительная приемка такая вот есть. Ты просто отвозишь товар, э, тебе говорят спасибо, до свидания, они там сами его считают. Жопа, жопа. То есть они тебе никаких документов не выдают, что, типа, не получили. Хм. Если вообще никак не доказать. Я знаю одного человека, который устроился на Валберес, чтобы найти подсказку на полтора миллиона рублей, которые Валберес потерял. какие Ужас. Ну, вообще. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Просто Валберес, знаешь, чем круто на свои масштабности. Да, у них, походу, больше уже клиентов стало. И более того, как бы там же раньше была только одежда, да. соответственно, как бы там нету, ну, такого ассортимента всякого всего, что есть на Озоне, мне кажется, вот. То есть там куча одежды, но вот всякой всячины, которую ты торгуешь в том числе, как бы там, мне кажется, меньше. Ну, да, потому что Озон, кстати, он еще его, если смотреть сравнительную такую таблицу, что лидирует, это электроника, а, все для дома. Вот такие вот ниши самые такие топовые. А на вамбрис это одежда, обувь, да. Да, ну как бы я вообще в одежду обувь не хочу заходить. Как бы. Мне это самому не интересно И блин, ну как бы я не модельер. Зато я понимаю в электронике, например, там или что-нибудь еще. Ну тогда да, просто вот одежда, обувь, там процент выкупа нужно смотреть какой что люди просто меряют и не подходит размер, защищают, да, да, да. цвет, не подходит. Ну, на одежду, кстати, там самая большая комиссия. Вот. Mm -hmm. То есть там 23% или там сколько процентов, короче, комиссия, а на электронику там от 10%. Ну, там mm -hmm. есть несколько категорий, ну, это электроника, там 10%, 13% там что-то. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Как я понял, они на эту сумму, ну, на этот процент еще и скидку могут делать. То есть, ну, за свой счет, типа, вот. 10% они берут с тебя, ну, ты в любом случае платишь 1%, вот, но они могут, допустим, сделать клиенту скидос там на 9%. Ну, -у -у -у. ну так вот, Озон по Озон-карте дает скидку от тебя клиенту. То есть, там ну да, видите, то есть, как выживаете. бы, он, он типа, ну, от тебя, как сказать, забирает комиссию и ее, как бы, так... Соответственно, как бы меньше получается, получает от покупателя, ну из тебя тоже меньше берет. То есть вот за этот mm -hmm. счет. Да, да. Mm -hmm. uh... Но они там неплохо тоже крутят деньги, которые на в счете лежат. Покупательские деньги. Ну да, ну что да. Закидывают, там бывает с запасом. Вот. Слушай, ну вот, а сколько тебе потребовалось вот как бы для выхода в плюс? Хотя, какой плюс? Ты, если начинала там с, с каких-то копеек, типа там 30 тысяч или 50, mm -hmm. то что тут в плюс mm -hmm. выходить? Но ты же, наверное, потом подливала бабки? Да, конечно, я каждый раз вот, ну, брала дополнительные еще деньги. В кредит, а уже, да, что ли, лично? Да, да. Ну, потом я вот брала... Которые приходили на расчет на счет уже. Да, да, да. Ну вот, ну вот тогда вот смотри, очень похожая ситуация на моего вот друга. Он тоже в кредит уже уже взял кредит. Просто он там работу потерял, грубо говоря. Mm. Ну, вот по кредитам ты в какой минус ушла в итоге? Максимальный минус, с которого ты уже начала выходить в плюс? Mm, так нет, это, я успевала вот, что дней без процентов такие карты А, ясно, то есть ты по кредиткам короче. Слушай, ну хитро-хитро, как, как раз они для этого и нужны. Ё-моё. Да, да, врачи, мы с товаров побыстрее, -то понимаешь? Но, ну, а если вообще в цифрах, то есть какой там у тебя, ну, то есть... А, сколько мне там Ну, по-моему, первую сумму, которую я там сняла около 500 тысяч рублей. 500 косовей? Угу. Через а, год? Нет. Ты говоришь? Нет, нет, не через год. Там буквально через несколько месяцев к новому году я там брала а, такой вариант, чтобы новый, к новому году закупиться побольше. Вот. и в новый год прям все летит, все продается очень хорошо. И я тогда Новым "Годом взяла. — Ну, наверное, сейчас тоже все продается. Смотри, 13 февраля, 8 марта, 23 февраля. Yeah. Ну, да, вот у меня сейчас эти тренеры покупают, для мужчин, ну, типа как машинки такие, знаешь, uh -huh. вот, а так нет, я особо не на, на праздники ну, не делала там закупки. Ясно, короче, 500 косолей. А, ну, а времени сколько тебе потребовалось вот до того, как ты ну, начала более стабильно, как бы вот, уже не потребуется потреб... ну, я... тебе занимать бабки? Ну вот смотри, мне где-то через. Ну там каждые две недели выплаты раньше по Да-да-да, на, на вайблис каждую неделю идут. А, ну вот, а да. на звон каждый день. Ну и вот я просто стала там, получать деньги и покрывать ее кредитки потихонечку. И пополнять потом а, ну, с... какие-то товары у меня за четыре недели продались. Какие-то за полтора месяца продались повары, ну какие-то там ну, подольше стали, там, то есть за три месяца ушли, вот. и прям полностью без остатка. Ну, меня удалось все закрыть без процентов, то есть сто дней дается, можно закрыть все и потихонечку пополнять за это время, обратно, чтобы соблазна не было тратить. Нормас, нормас, хитро, хитро. А с какими вообще подводными камнями сталкивалась? Mm. Которые вот нам сейчас непонятны, не видны, а в итоге мы поймем, потом в будущем. Ну, как говорю, что вот я с Валберис, Честно, у меня нет такого опыта, прям вот, работы. Потому что мне изначально там не нравятся кое-какие вещи. И у нас даже есть кабинет. Вот, на бал переставку с нашими партнерами по детским товарам. Я его даже не веду лично. Его ведет другой человек. Вообще, это, это менеджер какой-то, нанятый или нет. Есть. Нет, это партнеры. партнеры. У вас там что, ООшка, что ли, какая-то? Да нет, мы просто на ИП одного человека зарегистрировали. Нифига <свист> вообще. На доверие что то как он там? Ну, мы заключили товарищество. Договор товарищества, mm -hmm. товариществе, как это вообще называется, прикол, прикол. Mm -hmm. Я знаю, что еще, короче, ну, прочитал? Типа, ну, можно на самозанятого, на ИП и на ООО. И, и отличие в чем, типа, на самозанятого у тебя там 2 миллиона четыреста, как бы, максимальный оборот в год. Вот, mm -hmm. на ИП 200 миллионов. Но на ИП ты потом этот бизнес не можешь никого продать. Вот. А ООО, Ладно. если ты открываешь, то ты потом сможешь ошку продать просто кому-то. Типа там вот у меня да. вот такие вот обороты, короче, вот за, за столько-то продаю. И выходишь вообще из этого бизнеса, или начинаешь новый магазин какой-то. Ну там на ОООшке, там сразу НДС идет, и процент намного больше уже, понимаешь? Да, там, конечно, надо уже в бухгалтерию все, все по-жесткому вести, и себе тоже бабки особо не выведешь. Нужно себя устраивать да, на какую-то да, работу, да. что ли, там, или как платить за, себе зарплату самому. Вот. <laughs> это, я, да. Ну, самозанятый может продавать только товары, которые делает сам. А, mm. да, да, вот это еще нюанс, да, да, да. Mm. А, ну вот, а вот твой вот личный, да, озон получается. Ты, ты сейчас все еще ведешь сама или, или каких-то менеджеров под, поднаняла? Ой, я сама. Я вот, знаешь, не рекомендую управление своей компании кому-то доверять, да? управление должно быть на тебе, да. Ну, ну, то есть, я имею в виду там, поиск товаров, там, оформление карточек, ну, ты же не фоткаешь сама товар, наверное? Не, у меня все на, на субподряде, то есть, фотографы, дизайнеры, угу. вот. я сама лично вот, SEO-оптимизацию настраиваю, все сама. Карточку я быстро создаю, у меня подготовка, конечно, долго идет. Ну, к этому всему, чтобы все проанализировать, какие ключевики писать, это все я сама тоже. Ах, да, Потому да, что да. я не хочу, типа, так вот, знаешь, типа там, чтобы кто-то делал, типа на отвали, знаешь, работу. Не, ну если ты платить будешь, там, не знаю, соточку, например. Да, все равно. Я вот просто мне делали несколько пески карточек. Я потом просто проверяю, смотрю, что. Ну, там другие вот ключевики там, допустим, должны быть. А что-то пропускают какие-то поля, хотя я говорю, что надо заполнять каждое поле. Ну, много таких-то нюансов, в общем. И я вообще сама все поделаю. Это не так много времени занимает. У меня не так много прям товаров я запускаю, знаешь, не каждый же день. Потому что, чтобы что-то запускать, понимаешь, надо оценить, что сколько, ну, вообще с нуля товар, что на самовыкуп и сколько у тебя уйдет денег, всего. Потом инфографику, там, если фото фо этих фотографий нет, то заказать э фотографа. Ну, в общем, вот самое, наверное, тяжелое — это подготовка. Всего, а потом уже нормально, потом каждый день просто следишь за показателями и все Своими А расскажи еще вот такой момент. Вот какие сопутствующие вообще затраты есть при запуске товара? Там реклама, фотосессия с товаром и так далее как бы. И если можно, ну, с цифрами там с процентами какими-то. относительно там закупа. А, ну, на логистику еще затраты уходит. Ну, типа доставить из Китая, да, какого-нибудь? Да даже по России, в принципе, доставить. из, ну, из Москвы же в основном все Вот курьерский. А, кстати, а они, они разве... не, То есть ты должна сначала товар себе домой привезти, чтобы его там перепаковать, или все-таки можно сразу на Озон отправить, они там уже сами все сделают, или нельзя? Нет, так нельзя. Нужно все ага. самим переупаковывать, либо паковщики там твои это все перепаковывают Либо фулфилмент. Ты можешь сразу на фулфилмент заказать доставку. Они все встретят, тебе все сделают. Ну твои. вот, вот, фулфилмент. То есть вот FBO получается, да? Ну они еще по FBS тоже торгуют. Могут тебе сделать. Просто узнавай. Фулфилмент. Да. Это что, это какой-то сторонний сервис? Или это уже в Азоне есть такое? не, не нет, это просто сторонний сервис -то. А, сторонний сервис. А, в смысле магазин, который тебе продает, он, короче, перепакует для тебя, да, так что ли? Нет, даже не магазин, это а, просто вот какие-то вот ребята там, у них есть, допустим, склады свои. А, ясно, то есть ты кому-то на склад отправляешь, там у них уже упаковщики есть, они уже этим занимаются, наняли своих упаковщиков на full time, грубо говоря. И тебе тоже да, это все перепаковали за какую денежку. Да, да, да. Это вот просто, это может хоть любой человек заявить, так сказать, я хочу упаковать ваши товары. И все. Просто, ну, это... Ясно. И пакуют целыми днями, да, там, за какую-то зарплату. Да. Прикол, прикол. И чё, и... За счет того, они За счет чего? Ну, за счет объемов, когда у них много заказов. И что, сколько они берут вообще? Ну берут десять рублей за наклейку за одну. За, а, за наклейку. За штрих-код. Ну штрих-код, помимо штрих-кода, наверное, нужно еще там запаковать там. Вот я видел. Там. Ну да, да, да. Упаковка, если дополнительно какие-то пакетики там, да, в пакетики положить или там еще куда-то тут пятнадцать рублей uh -huh. за пакетики, потом за одну коробку, которую они отвозят на склад. 300 рублей, в среднем где-то, ну, кто-то, 400 рублей берет. Ясно. Ну, и ты, в итоге, поначалу, короче, сама этим занималась, да? Да, да. Упаковку где-то находила, да? там Ножницами дома съела, работала. Да. Угу. Ну, и объёмы небольшие были, поэтому... Ну, ну, короче, ясно. А кому-нибудь припрягала, там, типа, мама, там, папа? Да, мне мама помогала. Ха -ха, прикольно. Угу. Да. Ясненько, ясненько. А... Ну, я говорю, что ну, это тема рабочая, вот самая популярная сейчас, то есть там можно быстрый результат получить. Да, так. вот это вот привлекает меня, как бы, я как программист так-то и сам неплохо зарабатываю, но все равно выше головы не прыгнул, а здесь можно прямо уйти в небеса, так, да. по крайней мере, кажется, как бы. Ну, а вы как хотите работать? Вот ты вот свое и бы открываешь вот ты на их? Короче, я, я вообще. У меня, меня была мы слишком изначально типа подкинуть им баблишка, вот, ну, им же, им же нужно быть баблишко так и так. Но потом я подумал, что-то, мне кажется, это не очень интересно. В общем, а, и решил все-таки свое что-то открыть. То есть, ну, залегать в свой магазин, а Линара как менеджера. Вот. Ну, mm -hmm. мы, мы с ним. Ну, то есть он будет свой магазин вести и мой. Ага. Вот, и, наверное, я тоже буду все-таки, ну, по этой теме тоже прокачиваться. Ну, в общем, какими-то такими совместными усилиями будем друг другу помогать, как бы, вот. Uh -huh. То есть он просто с головой хочет в это погрузиться. Вообще он и его жена, вот, он хочет сначала менеджером поработать, чтобы, типа, опыт получить, там, ну, шишки на себе не набивать, короче, посмотреть, как, как что делается, вот. Uh -huh. А потом, типа, уже свое открыть. А жена его, как бы, сразу же хочет, ну, свое открывать, как я понял у нее из личной переписки. Oh. Mm -hmm. Я просто думаю, что, ну, ну вот менеджер ты поработаешь. Тебе менеджер все, ну, как бы, тебе, ну, владелец, мне, мне кажется, не расскажет все, прям, уж. Oh. Ты будешь какую-то там часть у него делать, но в итоге всю картину полностью не поймешь, пока сам ничего не сделаешь. Mm -hmm. Mm -hmm. Единственное, что я вот советую, все-таки у кого-то тебе, ну, типа как наставника вот какого-то вот вам взять, который, ну, хорошие результаты уже сделал на Валберис, чтобы опять-таки, да, не слить лишний раз там куда-то денег и вообще, чтобы быстрее продвигаться, mm -hmm. вот, все-таки по Валбересу нужен наставник. А какие вообще вот как бы одно ну, адекватные расценки на таких наставников? Так ну, так, ну, если это индивидуальная работа, ну, то вот у моего наставника 500 тысяч стоит работа. Не помню, два или три месяца это видение. Вот. А так дешевле, я не знаю, какие варианты. Ну, только вот одного знаю, с которым я работаю по Zoom. Ну, все, что 500, это наверное адекватно. Ну, это что-то как-то слишком много пока, что на старте таком, как бы... Mm -hmm. Ну, учитывая мой бюджет mm -hmm. собственный, как бы, 400 ксарей как-то. Mm -hmm. Не останется уж никаких денег на закупы и на все про все. Mm -hmm. Ну, вот надо просто лично кого-то узнать, вот кто на вал где спреднялся, так хорошо. Mm -hmm. вот. Лично надо знать. Там, в Москву съездить на выставку по маркетплейсам, там можно что-то почеркнуть, я каждый раз вижу. Ну, если там, может быть, ты решишь все-таки на Озон, то на Озоне я тебе вот сто процентов могу так сказать. На Валбересе честно говорю, что я так только вот слышу поверхностно, и то там о партнерах. И все время все ругается все на Валберес. Я наслышана только поэтому... с ним. Какое-то все самое плохое, я не знаю. Вот. А по Озону все хорошо. Там же адекватно. Хотя по законодательству работает. Озон? Да. А что, ВАУБРАС, не благородательство что работает? Ну нет, ну вот как вот они могут, типа, ну, ну там, вы не поставляли ничего, нет вашей поставки. <с đó> как доказывать, что все-таки отвозили товар из колодушного. И там служба поддержки очень фигово работает, то есть они там месяцами могут отвечать, у тебя какой-то вопрос, а они месяцами там отвечают очень долго вообще. А mm -hmm. на зоне можно вот прямо в течение дня или даже нескольких часов иногда вот прям сразу ответ получить. Я вот пишу, как бы слугу поддержки. Круто. Mm -hmm. а, ты, получается, с какого-то месяца начала уже как бы еще и, и обучение продавать свое, как я понял. Да, я так случайно, так знаешь, произошло. Я не планировала вообще кого-то. Ну, типа, кто-то вот так же тебе позвонил, как я, короче, это такая подумала. А что мне обучение не замутить? Так что... Ну, нет, там просто мне, меня попросили, типа, э, ну, я вот рассказала, какие у меня результаты, ну и вообще, друзья, видели, что я прям с нуля э, поднялась хорошо, и они говорят, о, что там, как, что ты делаешь, типа, что, как у тебя получилось, ну, я там вот рассказала так так И одна девушка, такая говорит, да давай по бартему, там, ты меня зону научишь, там, а я там... Тебя, ну, там она определенно меня вещам тоже учила. И мы такой вот, вот типа, тестовый такой вариант <гнали> прогнали. все получилось. И я так думаю, О, рабочая тема прикольная, буду за деньги кого-нибудь обучать. И все, я сказала, что если ты хочешь обучаться, ну, в следующий раз, мне кто спрашивал, что я могу обучить, вот, будет столько-то построить, и все. И пошло как-то волной, все по, по сарафанке в основном. И стали приходить ко мне люди. Ты все так же по сарафанке работаешь? Ну да, мне вот... Ну, так, из соцсетей только так на консультации кто-то там записывался, кто уже действующий сейлер, там, допустим, что-то разобрать кабинет, помочь. А вот я пока еще ни разу вот, ни, никому курс именно свой, обучение еще не продала, вот раз ну, холодный какой-то контакт. Только кто, ну... Порекомендуют меня. И один человек мне принёс, принёс пять человек, по-моему, привел а я просто сказала, что я дарю 10 процентов вообще, за рекомендацию. И он просто на этой ноте просто стал вот всех там знакомых своих обзванивать, предлагать, мои курсы. И вот пять человек у меня учился ему 10 процентов совсем хватило. И что, и как у них успехи сейчас? У этих ребят? У всех по-разному, я тебе честно скажу. Один человек прошел обучение, и он даже так и не начал. То есть его ну, скрывал какой-то страх или что-то там. Ну, в общем, разговаривали, он так и не начал. А другие, ну у них разные, у кого-то там кто-то держится на небольших суммах, там в районе 500 тысяч рублей оборот, кто-то там больше миллиона уже зарабатывает. По-разному у всех. Кто-то запустил там что-то свое, тоже производство, кто-то перепродает вот все китайское, там с рынков, кто-то в Китае заказывает. У всех по-разному вообще. Вот, только один человек слился. То есть он начал вообще... Угу. Ну, то есть просто главное это... как бы не сливаться и все попрёт, да? Да, нужна просто хотя бы... <смех> он, понимаешь, испугался даже заказать что-то минимальное. Закажи хотя бы те же носки, господи. Что, типа носки типа, продадутся 100%? <смех> <смех> ну да. <смех> ты видел вообще статистику по носкам просто? Нет. Ну, посмотри, нос, нос, нос, носки, мужские, носки, женские, вот, ну, так не начал. я говорю, ты хотя бы ИП тогда закрывай, у тебя капают деньги просто, ну, вот, и он тупит, не закрывает ИП еще и платит еще. Блин, вообще зачем такой мутный. Вообще, он уехал, прикинь, куда-то, типа, там, на ретрит какой-то в тундру какую-то там. В общем, завис, я не знаю, уже там полгода. Ясно, короче. Ну, вот такие люди бывают, да? Всякие ретриты, mm -hmm, вот, да. йоги, медитация, да, да да это опасно. Мечтатели, короче, бывают такие люди. Да, Такого да. склада ума. Ты с ними, наверное, ничего уже не сделаешь. Ну, вот смотри, как я вот, да, вижу тебя. А, ты а, хорошо разбираешься в электронике, там, да? Вот в каких-то о таких вот девайсах, вот. С этой темой можно вот заходить на озон, она качает больше всего. Я тебе сейчас, кстати, пришлю такую табличку, сравнительная характеристика товаров, что продается на Азоне, что на Вайлдерис лучше всего. Это я вот сфоткала, когда была на конференции в Москве. А, вот этот Паник. И если ты вот хорошо в чем-то разбираешься, вот, в это прямо, и, и тебе нравится, в это вообще стоит заходить сто процентов, а, потому что это помогает, это тебе очень поможет вообще продавать даже это лучше, mm -hmm. закупать правильно. Вот я, кстати, тебе как правило. Да, да, вижу, вижу. МП короче, я сейчас за ними тоже слежу, короче, на, на Ютубчике смотрю. МП Сергерс. Да, вот МП такой есть клуб, питерский наш. И они в Москве проводят конференции очень крутые там Сколково, Москва-Сити, там вот, два раза в год осенью и весной я каждый раз езжу и там просто это двухдневные такие мероприятия очень много полезного нахожу. Каждую неделю ты едешь что? Не, не каждую неделю, а каждый раз два раза в год езжу туда -а -а. и вот много полезного. И ну вот а видишь, да, ну, допустим, первое товары для дома и дачи. Озон 35%. Ага. Ну, тут, в принципе, ну 32 Валберес, в принципе, небольшой такой разрыв. Но зато Яндекс.Маркет, вот товары для дома и дачи не 37%. Вот. Ну вот так, детские товары. Ну, в принципе, 2% разрыв. Вот одежда и обувь для взрослых Валберес, ну прямо видит сразу. А вот электроника и техника, ванбриз всего 6%, а вот озон одиннадцать. Вот, прям хороший тоже показатель. Mm -hmm. а, и ну это данные были 20 квартал. Так а что? Вот смотри, как бы вот народ сидит как бы в двух лагерях, так, я, я так понял. Ну, некоторые, конечно, сидят и там, и там. У меня допустим мамка чисто на вайберге сидит. Она говорит, я мне не нравится озон. Мне вот сейчас тоже, как клиенту, как покупателю, нравится Wildbase больше. Вот. Uh -huh. Кому-то нравится просто фиолетовый цвет. Вот. Не знаю, мне нравится то, что приложение простое. Там, на зоне там все так замудрено, там что-то столько фично добавляли, какие-то акции постоянно проходят навязчивые, короче. Надо закидывать на счет сначала, потом с него оплачивать, чтобы скидос получить. Вот. Uh -huh. На Wildbase такого нет, там все просто, там, там проще как-то получается. Угу, Поэтому да. я отчет, и, и видишь, как бы и аудитория у них тоже со, соизмеримая даже, наверное, больше у них аудитория, чем на Озон. Да, да, больше. А. Так вот, аудитория. эта вся аудитория, ну она же тоже покупает те же самые вещи, то есть электронику и технику, вот допустим, да, она вот не представлена на Wildberries, но в два раза разрыв как бы с Озоном. Так вот, может лучше электронику и технику заходить на Wildberries, стать меньше будет конкуренции. А столько же людей, то есть они все голодные, там сидят на Wildbury, ждут эту электронику. Они в итоге там ее не находят и убегают в озон. Ну, так хотят сделать по поводу одежды также. Сейчас активно продавцов приглашают продавать одежду. На озон. Да. Вот ну вот, очень видишь, очень... то есть оно меняется, как бы. Вот mm -hmm. на озон получается сейчас лучше всего одежду и обувь продавать. Ну да, там дают бесплатное хранение там, на складах, какие-то еще там... Вот, а на Wildberries как бы на электронику там поменьше будет комиссия, чем на, на одежду. Mm -hmm. То есть в этом плане, мне кажется, все-таки на Wildberries лучше открываться и там попробовать то, что продается на Озон. Даже можно так сделать. А еще, кстати, у меня вот такая идея и вопрос. А ты пробовал как бы заходить на Amazon и там смотреть, что продается? Ведь там тоже они с Китая заказывают. Mm -hmm. Да, у меня есть, я эти курсы Кавпака проходила, Дмитрий Ковпак. Он дает все площадки, где смотреть, мониторить вот рынок. В том числе на Amazon тоже можно смотреть, ориентироваться. Да, угу. тоже смотрела там. Я вообще хочу, вот сейчас Китай в апреле вроде как откроет, на Кантонскую ярмарку съездить в Китай хочу. Угу. В апреле? Угу. Там с 15 апреля до 3 мая идет. Там какая-то виза, да, нужна? Да, в Китае виза нужна. Онлайн получается, И... или нет? А, виза как делается? Да, да, Я вот уточню, кстати, под вопрос. Я же, кстати, на Бали лечу 1 марта. Вот, как раз хочу. На месяц? Да, ну, там, ну, как среди апреля, И там я хочу заранее узнать, можно ли сделать оттуда вот, в Китай, чтобы там рядышком светать. Круто, круто, круто. Ну И да, в принципе, то... ты перемещаешься, короче, туда, да? Ну, я это, ну, нет, я потом в Питер хочу обратно приехать в после, после даже ярмарки этой, ну, в Питер обратно приеду. Просто хочу на Бали поехать. Так ну, правильно, да, удаленно же, может, все делать, что Правильно, понять. что? С, с, с какой-то компании селлеров? А, нет, там, кстати, селлеров очень много. Не, я не с компании, там у меня много друзей, кстати, в том числе и Сочи, знаешь, сколько перебралось туда. Из пол Питера, пол Москвы, там уже вообще тусовка вообще большая. Вот. Хочу так вот поехать. Ну, как раз через Дубай. Я полечу попозже, получается, сразу там через Эмираты и напали. Ага. Я билет на 1 марта взяла. Вот. А еще сейчас в Москву поеду еще на выставку. Короче, у меня вообще тема. Я буду шить, отшивать. Но это мое чисто, вот, знаешь, такое-то Домашнюю одежду женскую ну красивые там из шелка из натуральных материалов там какие-то халатики комплектики пижамки какие-то красивые такие удобные чтобы можно было дома ходить красиво вот ну это чисто такое это моя женская женская хотелка такая я как раз поеду ткани смотреть там будет текстильная выставка крупная крупнейшая да, просто производителей и поставщиков ткани в Москве поеду, по выбираю, вот, потом найду там, закройщицу там цех, в общем, и запущу несколько моделей буду производить и на продавать, потом, ну может быть я когда-нибудь выдумывал биресты Ну а сейчас у тебя какие есть вообще пакеты так сказать, тарифы Ну у меня есть групповой формат онлайн, ну все живые уроки конечно я каждый раз не, не, это, не отправляю по типа, записи уроков, а я прям веду онлайн-трансляции каждый раз с новинками, какими-то новыми там, идеями. А, вот такой групповой формат у меня стоит 50 тысяч рублей. Вот, это можно задавать вопросы во время обучения сразу же по ходу. И, и все остается в записях уроки. Вот. И когда у тебя какие-то вопросы возникают, ну, можно, конечно, задавать, но это больше формат направлен на самостоятельную работу. Ну, то есть э, сами ученики отматывают видео до того момента, где я там что-то рассказываю подробно и сами по шагам ну, делают это, если забыли. Вот. А индивидуальное наставничество можно задавать вопросы, и я могу по 50 раз одно и то же повторить, если нужно. Вот. И уже личные рекомендации даю с проверкой домашних заданий, ну, вот, именно конкретный товар, там, разбираем, смотрим, то есть мои персональные рекомендации по запуску. Этот формат 100 тысяч рублей индивидуально стоит, угу. групповой 50. А, а что не 500? Вот. Ну, сейчас аппетиты вырастут. Я просто вот так пока. Цена актуальна до воскресенья, да? Да, первые 23 часа актуальны. Вот такие у меня просто цены. Ясненько, ясненько. Ну, интересно, значит, Озон рекомендуешь, да? Я вот сама, да, лично начала с него, и просто вот смотрю, там даже на этих конференциях я посещаю их, они там какие только темы, типа как все-таки подавать в суд на Валберис, чтобы там это... Господи, вообще, у Азона темы там как продвинуться, как сделать там 20 миллионов рублей, а у Валберрис как доказать свою правоту, вернуть свою поставку, господи, вообще, я не знаю. Ну, прям, <смех> Так себе, конечно, история с Вальперисом. Ну, мы продаем сейчас детские товары на Вальперис, но не все пока, только текстиль. А... Не скажу, что прям больше продается на Вальперис. Как-то нет. А ты вот на Озон получается вот этот магазинчик? И все? Или это что-то что еще уже не, появилось? Нет, у меня несколько магазинов еще есть. Там так, а у меня всего четыре магазина разных. А почему 4. вообще вот разные магазины? А, ну, в одном как бы такая солянка, где вообще все подряд. Да, да, нет, нет. но Ну, меня ожидал, у меня там было 100, прикинь. Э, ну, это твой самый первый получается, да? Да, да, да. Вот он такой еле живе, хейкий там, ну, то есть осталось пятнадцать товаров, что ли, или шестнадцать продается, а так я там, у меня один товар, один там магазин, э, там, кож галантерии посвящен, там, другой, там, э, этим всяким средством, там, для лица, короче, такой косметический, такой, чистый, знаешь, ну, и там логотипы такие соответствующие, вот, есть магазин, э, ну, кстати, вот я еще детский магазин отдельно веду еще от партнеров, свой. И у них соответствующие названия тематики, чтобы человек заходил, а и по украшению еще. Чтобы, допустим, человек заходит на магазин, и он видит там столько-то вот, товаров по, по этой тематике, всему там одни серьги понравились, и он там заходит и смотрит, может быть, еще что-то вот есть. То есть, ну и соответствующие названия, mm -hmm. аксессуары. Ну ясно. То есть какую-то нишу берешь, как бы какую-то тематику, и вот под него магазинчик делаешь. Да. Угу. Ну, соответственно, если ты, ты как бы как-то косячешься в этом магазине, то, ты, то тебя как бы банят только в этом магазине. Да, да. Всякие штраф. Можно магазинов вообще открывать. Ну, наверное, на Wildberries ты бы за каждый магазин платила бы по тридцатке сейчас. Да, да. А вот на Амазоне, то есть на Азоне сейчас ноль, да, пока что? Да. Ну, да, пока у них бесплатный вход, но пока ноль. Кстати, и, ну, я тебе рекомендую, если вот, ну, будешь такой, вот, да, все-таки регистрируй, сделай магазин себе на озоне на всякий случай, пока бесплатно. Пока я... -то. Ну, ну там, то, там же могут тоже так же типа, забанить, что я не активный. Mm, ну... ну, закинь товар, да, какой-нибудь один, чтобы там хило-вяло продавалось что-нибудь, да? Тогда отгружать. даже если по Фу ШУБ, бс закинешь, тебе все равно, если будут заказывать, надо. Не, ну отгружать. в смысле, по Фбо закинул им, отгрузил там партию в сто штук, и все, и, и, и пока. Ну да, можно. И так пускай так, там продается. Да. что посмотрим, как бы как там. Да, да. Ну то есть там... э -э эту же тридцатку можно в товар просто вложить, там, ну блин, триста рублей за штуку, десять сто штук взять, и, и вот тебе тридцатка. Да. Отгрузил. Ну, а дальше там, конечно, комиссия есть, типа захоронения, допустим. Он у тебя, если будет хило продаваться там в течение там, пяти месяцев вообще это, это, это все разгребут, 100 штук, то ты, считай, будешь платить там каждый день, да? По какой-то копейке. Ну, это какой товар надо выбрать, что день продаст 100 штук. То есть, да. типа любой товар выбираешь, он продается, да? Его надо все равно продвинуть, хотя бы есть там несколько обязательных шагов. Ну, рекламочка, короче, там запустил рекламочку, да? Там... Ну, парочка да. самовыкупов, там, ну, там, батю попросил друга одного-третьего, там, что отзывы оставил. Ну, там не совсем, Нам нужно по аналитике смотреть, сколько все-таки самовыкупов сделать, чтобы посмотреть. Кстати, на Лайдбуре сейчас за самовыкупы вообще жестко наказывают. Да, там блокируют. как А на зоне что, да. не наказывают, что ли? Нет. Там они ну пока ну прям вообще описываешь какой-то рай просто этот озон я тебе говорю для новичков озон самая та площадка ты там понимаешь все и уже потом на валберис можно переходить без потерь денежных все-таки озон и там получается захоронение первый месяц для новичков бесплатно, и потом с 31-го дня идет... А, да, первый месяц для, для новичков. А, а новичок это Это кто? Ну вот, допустим, ты, если заходишь, вот, делаешь первую поставку, и вот с момента, как товар поступил на склад, отсчитываешь 30... А если я сразу 5 поставок разных товаров сделал, то есть пять разных товаров? Нет, все равно 30, 30 дней все равно. А, ясно. То, то есть с момента первой поставки, короче, все твои товары будут, будут месяц лежать бесплатно. Да. Слушай, ну круто. Значит, нужно все-таки запускаться сразу несколькими товарами. Может, поэтому ты сама и запустилась с пяти товаров? Ну, да. И так нас тоже учили, чтобы запускаться, а там, ну, как минимум, два-три товара выбрать. То есть вот Марат ясно. у нас так, об вот говорил... И, и потом, смотри, как хранение начисляется, там от 10 до 50 копеек за один кубический литр, но не более 5 рублей в день. Если у тебя какой-то мелкий товар типа как брелки какие-то или там чехольчики не знаю еще что-то то это просто чтобы даже один рубль накопился теперь это прям надо постараться не ясно в этом плане наверное какие-то маленькие товарчики это актуально ну да я люблю небольшие товары ну да то есть какая-то эмоциональная покупка получается да, есть, числе, ну там да. тысяча, максимум две тысячи там рублей, чтобы человек зашел просто увидел, а раз купил, угу. деньги есть. Да, нас... да, либо там еще дешевле там, да. Вот. А... Потом мышки вот эти как. Компьютерные, Компьютерные мышки. с подсветкой. А, да. Да, я видел у тебя на World Zone есть, парочку мышек. Да. Угу. Вот они прям очень хорошо у меня пошли. И мы даже с партнерами заказали 5000 штук из Китая. Заказали. А, это вы вот, то есть вы вот прямо сейчас этим занимаетесь, да, этими мышками? Да, да, но они зак... мы заказали еще, вот, буквально перед Новым годом, но еще надо ждать, там уже был китайский Новый год, в общем, задерживается поставка, обычно ну, за 18 дней приходит, ну, тут что-то долго. А мы вообще, можем... вот за сколько? дней до, до предполагаемого... Ну, ну то есть, за, в, в какой момент ты понимаешь, что нужно уже заказывать доставку, то есть до закуп, чтобы не уйти в ноль? Mm, да, это тоже важный момент. Если карточка в ноль уходит, она опускается сразу в рейтинги в поиске, и ей потом надо на от трех дней где-то примерно, потом вот, снова она в топе. Вот, чтобы... И не упустить этот момент, нужно оборачиваемость смотреть э, товара, а, учитывать, что, допустим, заказ, э, ну вот, если интернет-магазин заказывать, они отправляют обычно в течение трех рабочих дней, и потом это еще идет, пару дней, ну, это из, из Москвы до Питера, потом ты формируешь, э, все это вот получают там ребята, все проверяют, они тоже где-то дня три это все делают, вот, потом, чтобы отправить все это на склады Озон, и чтобы это все приходы были в тех городах, куда ты отправил, там от трех дней бывает до десяти рабочих дней, это две недели, ну, то есть надо вот это все складывать, складывать, заранее прям совсем заранее заказывать ну за сколько заранее ну вот у тебя за сколько заранее за месяц или за что я это минимум за две недели хотя бы потому что я знаю как это быстренько оперативно все сделать позвонить там размещаешь заказ сразу же звонишь чтобы я разместила заказ когда в грузите ну, деньги сразу отправляешь, и все, а некоторые там разместят и ждут, пока им знаешь, то есть есть такие всякие моменты, как, как можно ускорить. Я где-то минимум за две недели, но это прям совсем край, лучше за три недели угу. и, Ясненько. то есть ты как бы заказал, ну, вот, вот эти вот первые свои товары, за, за какую-нибудь там недельку после начала продаж ты поняла оборачиваемость, получается, замерила оборачиваемость? Да? Ну да, да, да я так вот ну, смотрю, как продается еще, смотрю тоже и Money Place, тоже сайт, ну хотя там, говорю, там гранье, конечно, такое, но более-менее сильно помогает. включить и смотрю, вот, пользуюсь, там можно тоже посмотреть оборачиваемость товаров у топов, кто как-то продает можно по своему магазину тоже посмотреть. И уже там, ну, просчитываю. И смотрю, если вообще, в принципе, деньги есть, заказываю сразу. Ну, смотрю, товар uh -huh. пошел. Uh -huh. вот. Бывает, что товар пошел а слишком быстро, а выплата не скорая. Вот вот. а, а как ты понимаешь, как бы какую партию тебе тебе заказать? Там тысячу или пять тысяч сразу? Как вот с мышками было? А, ну, мы же там на несколько человек разбили. Вот и мы посчитали, что что так, да, а мы из расчета один месяц, по-моему, типа, оборачиваемости смотрели, сколько у кого продается за один месяц и вот так из этого расчета заказали. Ясно, yes, то, то есть эти пять косарей у вас за месяц буквально уйдут? Ну mm, нет, там на, на подольше мы заказали чтобы побольше еще хватило. что так долго ждать, чтобы за месяц все это продалось. Ну, Мы на на срок взяли, по-моему, на три месяца. Вот. Как? Угу. Я просто ничего не платила, еще деньги. То есть э, этот человек один заказал, который занимается поставками. Когда это будет в Питере, я уже буду платить. Mm -hmm. um... Ты вот говорил про топ а вот твои товары входят в топ 100, там, топ тридцать какие-нибудь товары попали ну, у меня даже в топ-1 даже выходят товары некоторые ну, топ три вот топ восемь каким-то ключевикам да да там просто ты заходишь вот на свой кабинет зон на главную страницу и видишь что вот там твой товар занимает там позиции там и он сразу считает топ как, ну, какой топ именно входит твоя да, позиция а, типа типа там по категории по подкатегории там или какой-то ключевик может да не, не ключевик просто вот я захожу и смотрю что, что типа ваша продажа топ 1 и написано какой-то вам вот. хм. там можно эту статистику ну, аналитику посмотреть прям подробно азон дает эту возможность Ясненько. Ладно, Диана, спасибо. Да, спасибо. Рада была пообщаться с тобой. Я тоже вот. очень рад. Рад твоим успехам. Благодарю. Классно. Вот, желайте отличного старта. Вот, если что, пиши. Да, да, да, да, да. На связи. Давай тогда. Давай, хорошего тебе вечера, доброй ночи. Да, благодарю. Добрый ночи. Пока.